Добрый день, друзья! Сегодня будет несколько новостей в выпуске. Первое – это интересное сотрудничество компании Waves. Следующая новость будет касаться Ripple и захватом данной криптомонетой всех банков Японии. Ну и также затронем еще информацию по поводу ICO BitTorrent, токенизацию точнее. И также поговорим о некоторых новостях со стороны Павла Дурова и о его Токенизации телеграма так что давайте начинать. Поехали, первая интересная новость касается платформы Waves. Кто не знает, это российская платформа. Разработчики, которые на своей платформе позволяют проводить ICO, которые сделали децентрализованную биржу. Это достаточно удобное решение. Ну, и в принципе, команда постоянно работает над совершенствованием своего продукта, своей экосистемы. И в принципе, я очень. Отношусь хорошо к данной платформе, потому что ребята реально показывают своими действиями то, что они не просто готовы болтать языком, но и что-то делать в этом направлении. Поэтому перед вами твит Саши Иванова, это SEO компании Waves, который говорит о том, что они начинают партнерство с достаточно сильным, сильным предприятием, организацией, он их здесь нажим, называет настоящим бегемотом то что должно произойти с недели на неделю но произойдет однозначно как вы наверное знаете что платформа waves запускает еще одну, одну свою один свой проект называется он восток поговорим об этом наверное в отдельном видео и вот этим вот сообщением он говорит о том что есть несколько новостей первое это то, что они собираются платформа waves собирается партнериться с одним из крупнейших представителей российского рынка здесь это не написано но мы просто давали эту информацию в своем канале телеграма здесь написано о том что структура платформы и блокчейна восток компания сотрудничает с государственной ростех и планирует создать инфраструктуру для расчета государственных институтов и крупных корпораций привлеченный капитал 120 миллионов долларов поэтому мы считаем, что данная новость может повлиять достаточно хорошо на движение цены Waves. И по этой причине сделали аналитику техническую на данную монету. Кто не знает, мы запустили свой аккаунт в TradingView и здесь даем технический анализ по монетам, а также, естественно, связан с фундаменталом. да То есть мы рассматриваем и фундаментал, и технику. В основном это классический, классический теханализ. Мастер классического теханализа Евгений Халепа, это президент Харьковского клуба трейдеров, опытный трейдер. И в основном он специализируется, конечно, на классических рынках, валютном, сырьевом, фондовом. Но также и не упускает возможность проанализировать крипторынок так как данный рынок тоже является достаточно интересным ну и вот в отношении в он говорит о том что технически ситуация достаточно слабая непосредственно по графику фундаментал выглядит ощутимым но по технике у нас есть слабые объемы нет нет покупателя на этих уровнях ну то есть вот это технику он давал два дня назад Соответственно, вот такая вот ситуация была. Да? По FIBA уровням коррекция первой волны роста чаще всего спускается до 68-78%. То есть вот до этих уровней тех, технически. да, И э, скользящая средняя 200-ка остается на уровне 70 Fibonacci. Да? То есть вот эта вот ка остается собственно, на том уровне. Но на мелком тайфрейме уже видим дивергенцию по осциллятору на длинных Настройках. Также показатель выше средней, но объему очень слабы. Цена так и метит к нижним каким-то значениям, либо 6, либо 0,4. Но технический инструмент выглядит слабо. Но давайте посмотрим, что происходит спустя 2 дня. Спустя 2 дня начинают возрастать объемы. Конечно, они не настолько существенны, насколько могли бы быть. Но если смотреть на историческое движение самого Waves, то все их вот движение начинается непосредственно с малых объемов и возможно вот это вот движение как раз начало восходящего но я уверен в том что данная новость должна отработаться в ростом данной криптовалюты потому что это достаточно значительные новостные факторы которые должны повлиять на рост цены далее переходим к криплу Яштаки китао это SEO-холдинга, я так понимаю, банковский какой-то холдинг там в Японии у них. И он говорит о том, что в 2019 году 20 топовых банков Японии начнут использовать Ripple во внутренних и внешних расчетах. И то, что к этому моменту практически не останется банков Японии, которые не будут использовать в своей системе Ripple. Технически мы также рассмотрели данную монету. Технически на ней получается то, что формируется Фигура мегафон, технического анализа, возможно движение к нижней границе канала. Пока отскочили от зеркального уровня, что зажимает цену между уровнями. Осциллятор на длинных настройках находится под скользящей двухсотой, что дает бычий взгляд по данной монете. Ну и давайте посмотрим, что произошло за эти дни. Пока что инструмент такие правда движется вдоль нижнего канала, вырисовывают пин-бары на объемах. Что говорит как бы, о движении От этих диапазонов Покупателями Цены вверх Ну и пока посмотрим Пока ничего хорошего достаточно не происходит То есть нету хороших импульсных свечей На объемах, которые могли бы Нам подтверждать Восходящее движение Поэтому пока данная новость отрабатывается Очень-очень спокойно Хотя заявление достаточно громкое Такое заявление должно было бы давать, ну, просто отличную отработку графика цены. К сожалению, почему-то это не, не происходит. Прошу вас подписываться на наш канал в TradingView. В, просто вбивайте в поиск в крипто-теме. Он на русском языке. То есть это не для английского. Для того, чтобы видеть этот канал, вам нужно выбрать здесь на главной странице язык русский. Тогда он будет у вас отображаться. Поехали дальше. Следующая новость относится к битторренту. 11 февраля Джастин Сан будет раздавать токены бит всем держателям трона, TRX, да, монеты вы знаете, по курсу 1 трон к 0.11 торрента. Раздача будет 11 февраля, как я уже сказал. Об этом есть твит, который запилил сам Джастин Сан у себя в твиттере. Вот такая вот новость. Поэтому... Если кто жаждет увидеть, получить халявные монеты биткоина, то вам придется холдить трон до этих чисел как минимум. А относительно трона, давайте посмотрим, какая сейчас у него там происходит ситуация. Трон у нас достаточно неплохо отрабатывает, несмотря на вот это вот падение, которое было совершено. То есть в данном случае можно считать его коррекцией и все-таки он находится в восходящем. Тренде до да, восходящем движении, и это, конечно, достаточно хорошо, потому что он уже долгое время удерживает эти позиции, и после того как весь рынок начал давать нисходящее движение, трон, вопреки всему, его удерживает и показывает еще рот. ICO битторент оно еще должно подтолкнуть все-таки цену вверх. Другой вопрос в том, насколько это будет высоко поэтому с этим нужно тоже быть осторожным так как такие слишком яркие события в том плане что большой хайп очень по поводу этого ICO и большой хайп в принципе происшедший уже на движении цены трона не все бывает настолько просто в рынках и скорее всего что где-то будет вот такая вот подстава которая просто заставит потерять инвесторов деньги по другому не бывает потому что все таки это рынок и здесь выигрывает кто то один и обязательно остаются проигравшие как правило проигравших намного больше поэтому если вы находитесь в троне то не жадничайте и при каких то хороших уже процентах прибыли для вас пускай они будут не иксовыми но тем не менее, великолепными. Если это хоть какой-то процент прибыли, это всегда прибыли. Об этом нужно помнить, ее нужно закрывать и радоваться тому, что вы заработали на рынке, а не жалеть о том, что вы не добрали какие-то лишние проценты, которые вы могли бы взять. Ну и последняя новость относительно Павла Дурова. Он собирается, по слухам, представить свой проект ТОН на конференции в Давосе 22-25 января. На 70% платформы данная готова. Ну, значит, еще будет какое-то время это все тело длится. Хайп, конечно, при за заявлении о ICO э Телеграма был достаточно большой. И я думаю, что при приближении к старту данной платформы этот хайп возобновится и будет достаточно сильным и мощным. Я же, в свою очередь, естественно, хотел бы, чтобы это все было реализовано, так как в мое личное убеждение тот, кто сделает доступным расчеты через мессенджер, территории постсоветского пространства тот конечно заберет этот рынок под себя очень надолго это лично мое мнение на этом друзья у меня все не забывайте подписываться на канал в телеграме мы здесь даем оперативную информацию по движению цены биткоина по движению цены альтов также не забывайте подписываться на youtube канал что вам спасибо за внимание и до новых встреч пока